Ну что ж, ребятки, все-таки решил я еще разочек сыграть в наш замечательный Марс. Это стратежечка, где нам приходится отде отдефливать как следует, э дефить, да, если быть правильным. А нашу с вами базу, да, на которую постоянно валят куча зомбей, которые нам нужно благополучненько отстаивать, да. Именно записываю потому, дальнейшее прохождение, возможно даже до конца я буду ее добивать Потому что, ребятки, вам она понравилась, вам она зашла Судя по откликам, судя по вашим комментариям Я решил все-таки, сделал вывод и решил дальше начать ее проходить Ну что ж, давайте продолжим мы остановились с вами на третьей миссии, но а, кто-то из моих уважаемых подписчиков или просто телезрителей оставил такой комментарий, что я когда первый раз проходил, сливался, не использовал на всю мощь, так сказать, ее потенциал, да, этой игрушки. Там есть возможность использовать перки определенные, да, вот именно вот сюда их можно вставлять, которые мы заработали, которые нам дают за прохождение удачное, за прохождение предыдущей миссии. То есть у меня пока сейчас есть перк как новенький и минус 50 стоимости ремонта, да, то есть мы будем ремонтировать практически за даром наши здания и помещения. Вот, а чтобы, допустим, получить перк, вот мы его получили за первую миссию, необходимо пройти миссию, да, чтобы у нас было, было, были вот эти все три условия соблюдены, и мы ни одно не нарушили. Тогда нам дают перк за пройденную миссию. Давайте я переиграю вот эту вторую миссию для того, чтобы получить нам перк, потому что он действительно в будущем, я думаю, сыграет очень важную роль. Так, ну что ж, давайте уже начнем, давайте уже будем проходить. Чего ждать, так кого ждать. Ну что ж, мы тут все читали, в принципе, задача нам ясна, волны врагов 4, ресурсы, если честно, не понимаю немножко пока еще, что это означает, что за ресурсы, стройматериалы, это стартовые, так сказать, денежки, которые нам даны, на которые мы можем развивать нашу базу, генераторы 2, да, то есть и член экипажа 5 штучек, аж целых. Давайте попробуем так, сейчас пройти миссию, чтобы нас не слили, продолжаем. Что я вот не помню, какую я только сложность выбрал, но я, по-моему, стараюсь играть всегда на самой максимальной, где а, большие волны врагов на нас идут. Так, ну что ж, а, как видите, здесь у нас уже ничего нет, потому что мы в прошлый раз это все исследовали. А, наша сейчас цель это поставить генераторы. Так, один генератор, естественно, здесь. И поставим его чуть-чуть подальше, чтобы можно было а, чуть дальше сдерживать а, монстров. С этой стороны а, поставим тоже максимально далеко. Насколько это позволяет Так, раз, вот так вот И два, вот так вот Так, сюда ставим, значит, нашу установочку Так, здесь у нас что? Генераторов у нас всего два Поэтому мы больше сделать ничего не сможем Отправляем сюда человечка Да, вот эти стрелочки И вот это, то, что у нас загорелось Означает, что враги сейчас уже идут И нам необходимо срочно поставить здесь пулеметную турель И отправить уже туда человечка Два их сразу же отправим, да? Чтобы у нас уже началась резня так, так, так, можно даже проапгрейдить Смотрите, как их много Все, то есть даже можно еще одного отправить на всякий случай Да, да, да, то есть чтобы у нас тут было наверняка а, Улучшать, ребятки, нужно а, по возможности в обязательном порядке наше строение Потому что это, от этого реально зависит от то, насколько мы будем эффективно сдерживать натиск Также и турели тоже лучше улучшать Вот это вот, пока мне тройная не нужна И, и так двойная вроде справляется Пока что я потрачу денежки на изучение А именно на изучение вот этого вот, э, вот этого улучшения Для нашего с вами экстрактора Который у нас отвечает за добычу ресурсов Да, ох ты, наверное я Погорячился, но да ладно Пулемет я сейчас пока не смогу развить Также у нас могут воевать наши Юниты, которые тоже в принципе Неплохо действуют, контролируя Здесь ситуацию, да, давайте-ка вот этих Всех отбиваем, основная задача Это не дать пройти врагу К нашей базе так, так, так, аккуратненько, аккуратненько, чтобы они, главное, не коцали нашу базу. Вот эти все строения вокруг базы э, чинить можно, а вот то, что э, саму базу нельзя, это однозначно. Так, ну что ж, ставим здесь турельки. Так, тоже желательно бы несколько сразу. Там у нас волна пока стихла. Э, надо бы срочненько отсюда катапультировать э, в эту часть. Так, сейчас здесь тоже пойдут новые ползуны, я так вижу, это более быстрые противники. Так, так, я вижу, здесь добыча у меня идет полным ходом. Так, я развил на максимум. Это на что? Это уже ползуны идут, да? они -то отличаются только скоростью. Ну что ж, у нас пулемет отличный. Наша бригада, так сказать, в деле. И они, думаю, с лихвой расправятся со всеми этими ползунами. Вот у них, то есть... Я так понимаю, у них скорость, наверное, побольше и по здоровью, чем у обычных дохляков. Да-да-да, то есть... Ну что, ребятки здесь справляются Отлично. Можно развить еще. Здесь у нас на максимум. На базе что-то развивать, думаю, пока нет смысла. Я, наверное, пока у меня появились денежки, потрачу на улучшение. И здесь тоже на улучшение. Потому что что-то у нас слишком много их здесь ползет. Иначе мы их не сдержим просто-напросто, да? Так, все. Юниты стоят, юниты контролируют. Здесь никого нет. Здесь один человек у нас, значит, на добыче. И здесь один, то есть, у нас а, дефит а, в этой... Турели, да? Замечательно. Но здесь, в принципе, ребятки отстрелялись. Что-то даже мне подсказывает, что я не самую высокую сложность выставил. Да, так, теперь на эту сторону. Юниты, как подмога, тоже очень хороши. Надо их направлять, да, где у нас более сильное, ожесточенное, так сказать, направление идет. Да, здесь, я как понимаю, сейчас, наверное, пойдут очень даже хорошо. Так, поэтому мы строим еще турельку. Не жалеем Сразу же улучшаем и садим сюда Человечка Я вижу здесь просто уже дохрена становится врагов Что не очень-то хорошо И одного выслаем сюда, чтобы контролировал Вот этот северный фронт Так, ну что ж, вот это желательно Тоже проапгрейдить сейчас турельку Потому что я смотрю, у нас тут дохрена просто врагов Так, здесь у нас что? Здесь у нас а, Есть человечек на нормальной турели Так, тут у нас в принципе все отлично Все под контролем пока что Пока наши две турельки справляются, пока у нас есть средства, давайте не будем, э, так сказать, жопиться. И построим здесь еще одну турельку и по возможности ее проапгрейдим. Здесь две нормальные да, то есть, все, переводим С этой стороны направление, как мы видим, по отлично подавлено Все, сразу же можно это раз разрушать Потому что у нас тут галочка стоит Отсюда точно враг больше не пойдет, друзья Так что пер переносим свои войска все сюда Апгрейд максимальный а, Здесь можно еще одну смело турель ставить а, И все И мы сейчас должны здесь держать по максимуму Апгрейд максимальный Это последняя волна Так, апгрейд малой турели В большую срочно человечка все, пошла жара, друзья Должны отбиться, главное, чтобы никто не прошел Ни одна, свол... Ни одна сволочь не прошла к нам на базу Значит, даже одно ХП, если у, него... у нее отнимут Мы не пройдем а, по выполнению этого задания Вот такая у нас Орда прет И мы их благополучно отстреливаем, да? Да-да-да, правильно, во все стороны надо контролировать Вот сюда человечка давайте поставим То есть здесь как-то они больно сильно проходят А как вы видите, те объекты, которые апаются Они подсвечиваются оранжевым цветом, да? Вот, то есть у нас вот этот отряд получил уровень, и он подсветился оранжевым цветом. Это тоже, ребятки, отметьте у себя, что вот такое здесь тоже есть. Когда мы достигаем другого ранга, наш отряд подсвечивается в другой немножко цвет. Ну что ж, эту миссию мы выполнили, и теперь смотрите то, что я вот хотел показать. Да, то есть я первый раз не обратил на это внимания. Да, даются вот такие вот перки, новый перк, страховка. Да, то есть мы заработали, именно выполнив вот эти все задания. Этот монолит, я пока что еще не могу сказать, для чего он нужен. Мы собрали, это тот самый красный камень, который мы собирали еще в первый раз. Так, ну что ж, давайте дальше попробуем нашу миссию, которую мы в прошлый раз не прошли. Попробуем сейчас ее пройти. Так, ну что ж, ставим... То, что надо, да, то есть у меня сложность была не самая максимальная, теперь я поставлю стальные нервы, а это значит, что врагов будет по максимуму и ровным счетом дохрена. Ну что ж, давайте начнем, я люблю, что когда по хардкорне у нас происходит и боевочка, и, и в целом все, поэтому будем на хардкорном уровне сложности сразу же играть. Ну что ж, я это все уже слышал, я это все читал, волн врагов 9, ресурсы... Ресурсы 2 Не могу никак понять, что это за ресурсы Это А, все, ребятки, э, прошу простить и извините Ресурсы, это у нас э, пункты э, добычи ресурсов, естественно Что-то я прям не могу вкурить никак Это же логично Вот у нас два ресурса, то есть они прям показаны на карте Да, то есть 1450 от материалов у нас достаточно много И главное нам использовать их сейчас по назначению Единственное, что не показывает сразу по умолчанию Откуда будет первая волна и откуда вторая и так далее Ну что ж, давайте продолжаем и приступаем так, здесь я монолит еще не взял, потому что я эту миссию толком не прошел. Запрашиваем сразу же. Здесь у нас есть возможность запрашивать нового войска вот на эту кнопочку, да? Сюда отправляем человечка на исследование. Так, насколько я вижу, что здесь у нас идет первая волна. Здесь и строим мы свой первый генератор чуть-чуть вот подальше, чтобы можно было здесь развернуть построечку. Так, сюда можно тоже сразу генератор поставить. Потому что мы и здесь будем воевать И тут тоже будем воевать И еще плюс И вот здесь мы тоже будем воевать Так ну все Сюда значит мы ставим наш, наш добытчик Направляем людей Сюда можно даже двоих а, Вот здесь можно построить Также добытчик Сразу же на добытчиках лучше не экономить а, за, Заводим сюда человечка а Есть такое дело Можно здесь сразу же разместить уже Турельку да-да-да, не будем медлить, друзья Так, сюда вот тоже будет желательно человечка Давай, ребят, не стоим, а действуем Да, нам придет сейчас сложно, потому что у нас людей а, поменьше немножечко Так, заводим в турельку человечка и постараемся ее проапгрейдить по максимуму Здесь бы тоже надо проапгрейдить И вот здесь, кстати, тоже надо проапгрейдить Так, с этой стороны сейчас тоже пойдет у нас волна Но тут уже она идет, как мы видим так, ну что ж, я могу сказать, хреново у нас дела обстоят, потому что у нас нет э, людей, нам не хватает, я надеюсь, что у нас команда сейчас успеет прибыть, которую мы запросили, вот, и с этой стороны придется нам отбивать атаку, подготовим пока турель, подготовим турель, да, у нас пришел уже человечек, выдвигаемся, выдвигаемся, не ждем. Да, и здесь как следует апгрейд тоже мы наведем Так, здесь у нас пока турелька двойная не, она, думаю, справится, я на это очень надеюсь Здесь у нас тоже двойная турелька Так, здесь человечек заканчивает у нас исследовать И автоматически присоединяется, присоединяется к обороне Так, где у нас максимально допустимая? Так, это отправляем еще за человечком э наш челнок Здесь пока все нормально А вот тут, кстати, идет а толпа нехилая Поэтому я думаю, что здесь надо уже построить не будем медлить, иначе мы пропустим волну. Давайте, давайте, ребятки, не пропускаем. Так, здесь можно еще проапгейрить, а здесь уже, по-моему, максимум стоит, да. То есть отсюда мы выводим человечка, и вот сюда нам надо, на это направление. Где у нас быстрее, по-моему, отсюда пойдут люди. Точнее, монстры. Какие нафиг это люди? Это же монстры, это зомби. Марсианские твари из космоса. Зомби. Так, вот тут у меня сейчас будет атака. Вот тут стоит уже построиться. Прям вот сюда вот мы поставим ее, да, базу. Тут у нас, в принципе, пока затишье сейчас будет. Так, здесь тоже вставим, потому что здесь у нас следующая волна. Так, апгрейд, обязательно апгрейд. А, выводим людей. Отсюда пока выводим, вот сюда выводим людей. Сейчас здесь будет атака с этой стороны. Да, прям сразу с двух сторон разом, друзья. Это не очень-то хорошо, поэтому надо нам успеть проапгрейдить наши с вами пушки по максимуму. Так, здесь у нас третьего апгрейда нет И это, это очень плохо, на самом деле Что-то я упустил этот момент Пора бы давно уже было сделать Но у меня все никак не хватало средств Так, тут уже пошли зомби Так, за зомбя, зомбари Так, тут у нас надо до третьего уровня Так, сначала мы это улучшим И давайте уже будем надеяться, что мы сейчас Это все дело вывезем Так, так, так Так, так, так, так Здесь поставим, наверное, еще один пулемет Я не знаю просто, где сложнее будет я все-таки пока разовью добычу. Пока вроде справляемся. Здесь тройные пулеметы у меня стоят. Хоть они по одному, по одной штучке. Так, прибыл человечек. Давай-ка сразу же направляем сюда его. Вот сюда, вот на подмогу. По одному человечку прибыло, да. То есть у нас сейчас пошли уже более тяжелые бронированные юниты. По-моему, с этой стороны они пойдут. Так, как я вижу, здесь ситуация накаляется. Да, друзья, давайте построим еще одну пушечку. Что-то здесь прям очень много. Так, и сюда вот тоже давайте отправим человечка. Ну, тут, в принципе, справляется пушка. Так, вот сюда, наверное. Нет, пока вот сюда. Что ж ты бегаешь-то, а? Бесполезный какой-то. Вот сюда, вот здесь контролируй, чтобы никто не пробрался. Так, ну тут, в принципе, это направление все отбили. Так, давай туда сразу же. Выводим отсюда войска. Сюда на это направление. Вот сюда вот прям таки выводим, да, то есть здесь мы поставим, я так понимаю, сейчас пушечку еще одну в обязательном порядке, да-да-да, вот здесь, эту как следует усилим, да-да-да, то есть вот сюда людей надо побольше поставить, сейчас будет отсюда сильная атака, так, смотрим, есть ли у меня еще люди, так, давайте отсюда выведем пока. И вот сюда направим, что мне подсказывает. Сюда тоже люди пойдут. Точнее, монстры. Здесь мы усилим. И отсюда сейчас пойдут тяжеловесные здоровики, да, которые, у которых здоровье побольше. 40 пунктов. И хорошо, что я здесь две двойных пушки поставил. Они мне будут очень кстати. Давай, на подмогу пошел. Пошел на подмогу. Нам нужна здесь подмога. Так, где же у меня еще ребятишки-то сидят, а? Так, здесь я вывел, а здесь вывел. А где еще? Здесь еще. Еще должны быть люди. Так, прибыл экипаж. Экипаж прибыл. Так, ребятки, не отходим. Отправляем сразу же за следующим. А, вот здесь у меня один еще сидит. Так, я вот не знаю, с, -с, -с какой стороны пойдут следующие, друзья, враги. Давайте... От... А, вот, с той стороны пойдут. Так, здесь надо срочно все усилить по максимуму. Да-да-да. Таким вот образом здесь вроде как отстреливаются. Но у меня тут стоит один человек. Так, давай-ка сюда еще на подмогу отправим. Тут что-то как-то сильно прям вообще... Вы посмотрите, какое здесь давление этих толстяков. Надо их точно вырубить, потому что нельзя допустить, чтобы они подпозли, подползли к нашей базе. Нельзя этого допустить. Так, у нас здесь обвал. Мы здесь справились. И после этого обвала мы все сразу же расформировываем и переводим вот сюда. Вот тут у нас сейчас будет достаточно жесткая атака. Ставим третью пушку. Куда-нибудь бы желательно вот сюда, на уголочек. Но я ее поставлю тут посередине. Так, это мы здесь все сворачиваем, да-да-да, так, все продаем, так-так-так, все, ребятки, стоим на последнего, давайте занимаем посты, занимаем места, с этой стороны тоже будет атака, надо не забывать про эту сторону, здесь ставим пушечку, и сейчас здесь будет мощная атака, я советую вообще вот это убрать все, ну ладно, пока что пусть стоит, так-так-так, почему ты здесь до сих пор? Так, почему здесь у нас не развито? Надо развить срочно. С этой стороны тоже, ребята, атака намечается. Но это мы потом туда подойдем. Я, я думаю, успеем. Так, давайте-ка вот сюда вот раз. Вот и сюда второй. Тут тоже, смотрите, активировалась волна. Так, тут до третьего уровня развиваем пушечку. Нам надо их отстрелять, как нефиг делать. Так, прибыл у нас экипажец. Выводим, отправляем челнок за еще одним. То есть, да, ребятки, нужно всегда успевать отправлять челноки, чтобы у нас постоянно пребывало подкрепление... Так, здесь пока вроде неплохо так справляются. Здесь у нас, думаю, будет волна достаточно сильная. А потому я, наверное, пожертвую вот этим добытчиком, да. И поставлю здесь пушечку вместо добытчика. Еще одну, да-да-да, как бы это ни было. Но нам надо отстреливаться. С той стороны еще, возможно, пойдут. А мы, а мы пока идем сюда. Выдвигаем людей вот сюда, на эти позиции. Здесь надо укрепляться, причем очень даже нехило. А? Так, здесь у меня людей, смотрю, не хватает. Так, надо бы вот сюда отправить кого-нибудь. Все, отправляем. Так, вы давайте, ребятки, сюда. Здесь тоже сейчас давление будет нехилое такое, да? Так, так, так, давайте, давайте, отстраиваемся. Здесь очень сильно сейчас будет. Потому что у нас предпоследняя волна. Так, здесь про проапгрейдим, сюда направим человечка. Там сверху, кстати, у нас тоже сейчас скоро будет последняя волна. Нам надо успеть. Так, отстрел идет. Тут, в принципе, три пушечки справляются. Замечательно. Но у нас тут самые топовые они идут. И третья волна активировалась, но мы не дадим им пройти. Тут не пройдешь просто так. Так, здесь у нас это направление выполнено. Выводим людей отправляем туда. Так, выводим, ребят, людей и отправляем вот туда, на те рубежи. Прям вообще всех выводим. Тут нам подмога нужна будет жесткая. Так, это можно все дело продать, потому что здесь уже у нас, видите, галочка стоит. С этого направления у нас больше никто не пойдет. Так, тут мы никого не пропустили вроде. Да, всех, всех положили, но здесь тоже еще одна волна будет. Так, отправляем челнок, выводим сюда человечка. Так, здесь остается еще один человечек. То есть на, на каждой стороне у нас по человечку, потому что надо еще контролировать э, хотя бы так, даже просто отрядами. <как> Прошу прощения. Так, ну все, ждем. Сейчас у нас две самые сильные волны. И мы должны их выстоять, да-да-да, друзья, с этой стороны, с этой, смотрите, как они разом прям идут. А, девятая волна, вот тут у нас отображаются волны, вот тут в правом верхнем углу экрана. И пока у меня все пушечки третьего уровня, самые прокачанные, поэтому они справляются хорошо. Да, друзья, приходится иногда жертвовать просто какими-то объектами а, для, того, чтобы, а, для того, чтобы одержать победу. Так-так-так. Подремонтируем все, что поломано. С этой стороны сдержали. Так, давайте подремонтируем. И победа, друзья, да. То есть, на самом деле, я думал, будет гораздо сложнее. Но я уже немножечко приноровился, поэтому получается пока неплохо. А, ну что ж, давайте пропускаем, он будет болтать еще долго, а потом, ребятки, сами это все посмотрите, о чем они там говорят. Так, давайте дальше. Стальные нервы, модуль на 100%, без потерь в экипаже. Кстати, да, внимательно надо быть с экипажем также. То есть, если у вас одного человечка за месяц, то у нас этот будет пункт не соблюден. Так, ну что ж, быстрая поддержка, минус 50 ко времени а, чего-то там Дали нам еще один перк, я думаю, они нам пригодятся а, Как, допустим, активировать перк перед миссией, я вам сейчас покажу Но я пока играю без них Четвертая миссия, друзья, у нас а, Нам достаточно просто-напросто вот сюда вот поставить а, перк То есть выбрав его просто-напросто вот из этого списка Мы играем сейчас без перка, но можно и с ним 50, а, Минус 50 ко времени ожидания М -м, Ладненько, я попробую без него У меня хардкор, друзья, но вы можете с ним они, так сказать, дают какие-то дополнительные бафы, которые позволят вам чуть-чуть полегче сыграть. Но у нас задание 4. Глубина Сухого Озера. Значит, смотрим наши стартовые какие данные. Здесь также надо будет собрать этот монолит. Давайте сыграем уже, да? Ну и, естественно, отстоять нашу базу, не дать зомбарям проникнуть и уничтожить нас. Что ж мы имеем? Давайте глянем. Поступили данные, с следующей точки выставки, как и в прошлый раз, враги пойдут с четырех направлений К счастью, инженеры из штаба переслали нам чертежи технического центра А еще я смогу сесть прямо у места, места рождения Если развернем центр достаточно быстро, успеем наладить оборону, способность сдержать натика с этих тварей Ну, постараемся, что я могу сказать Так, значит, три у нас добытчика можно установить 11, ребят, 11 волн врагов Стройматериалов достаточно и генераторов 5 штучек нам доста доступно членов экипажа 6 ну что ж ну что ж поехали попробуем попробуем выжить и на этом месте так сразу же как только челнок спускается друзья обратите внимание запрашиваем аж целых 3 человека чтобы нам прибыло в ближайшее время отправляем сюда одного отправляем сюда двоих отправляем сюда двоих ну и можно сюда еще кого-нибудь Мы тут сейчас будем развиваться Ставим сразу же генераторы Один мы поставим вот с этой стороны, чтобы он нас захватывал Здесь у нас будет центральный Здесь у нас будет а, верхний, северный да? Вот сюда его поставим тоже, чтобы он максимально в ту сторону уходил И это у нас будет, так сказать, юго-восточное а, юго Юго-западное, точнее, направление Юго-восточное, да, прошу прощения Вот сюда вот ставим да, и сюда, на южное направление, надо тоже поставить такой же генератор. Все, с ними разобрались. Дальше идем, значит, ставим добытчики. Раз, два, три штучки. Сразу же в них запускаем людей. Сразу же, друзья, сразу прям, даже не думая. И сразу же, думаю, надо их апнуть. У нас уже идут волны. Так, так, так. Надо уже ставить пулеметные турели. Вот сюда вот одно гнездо, вот сюда вот поставим второе гнездо. Да, и разовьем их немножечко Так, я думаю, лучше нам будет Сейчас апнуть э, Так, улучшить до второго уровня наши Так, тут уже второй уровень Так, тут уже даже третий Ну что ж, давайте посадим уже ребятишек сюда Да, сюда тоже Тут у нас турель достаточно одной пока Потому что здесь волна не сильная, я смотрю Идут, идут слабенько, а вот тут я смотрю посильнее Посерьезнее Так, смотрим, как у нас копятся наши денежки Пока у нас копятся денежки Давайте улучшим все возможные наши ту, Наши объекты так, вот этот объект я зря, надо вот этот тут улучшать по максимуму. Ну ладно, думаю, справимся. Так, вот тут у нас, смотрите, волна достаточно серьезная. Да, вот это тоже мы пока улучшим. Так, здесь у нас сильнее волна идет. Так, ребятки, что-то я немножко не рассчитал. У меня тут приехало как раз подкрепление. Так, давайте-ка здесь апнем немножечко. Так, там у нас очень много народа идет, надо тоже апнуть. Давайте, ребятки, главное без потерь, главное без фанатизма. Так, запрашиваем. Так, у нас только одного человечка можно запросить. Давайте двоих. С этой стороны сейчас тоже пойдут. Так, там у нас турелька тройная максимальная. Так, давайте уводим сюда на подмогу двоих. Так, здесь у нас, значит, тоже сюда нужно двое. Ставим пулеметную турель, пулеметное гнездо. Так, есть такое дело. Здесь нам главное не пропустить. Так, дальше смотрим, что можем сделать дальше. Надо бы исследовательский центр поставить. Так, садим, засаживаем сюда человечка. С этой стороны, кстати, сейчас тоже пойдут. Не уходим отсюда пока. Так, тут надо апнуть. Здесь сразу же, ребят, можно строить уже новое здание, техцентр, которое нам позволит... Сейчас увидите сами, что строить. И в это здание надо завести человечка. Да-да-да. То есть, так, здесь у нас уже поперли монстры. С этой стороны. Да, я все-таки разовью сразу до третьего уровня. И здесь сразу же развиваем пулеметную, а, точнее не пулеметную, а ракетную установку, которая очень даже хорошо нам будет помогать. Так, здесь до третьего уровня. Так, так, так, у нас сейчас средства есть. Вот видите, как важно нам все-таки поднять уровень до максимального. Я думаю, что сейчас надо будет еще поднимать, как минимум вот здесь точно. Так, здесь у нас справляется турелька. Сверху сейчас пока еще нет сигнала, что они пойдут, а вот с этой стороны уже идут. Да, да, да. Настоящую реактивную установку То есть он про нее только говорит, а я уже ее уже исследую Ну, потому что я уже эту миссию отыгрывал И уже немножко потренировался. Так, ну что ж, ждем а, Значит, здесь столкновение, здесь оно достаточно плотное Я бы здесь, наверное, поставил Еще одну турель на всякий пожарный Да, чтобы уж, ну, не знаю Было гораздо эффективнее Тут их что-то прям много очень и Прям еще даже подмога, друзья и Это да, то есть надо здесь ставить однозначно С этой стороны я бы тоже Поставил еще турельку чтобы у нас вообще ни одна гадость не проникла к нам туда, да? Вот сюда вот доставим еще одну. И засаживаем сюда человечка. Тут две турельки, надеюсь, справятся. Так. А, у нас монетки идут очень даже достаточно быстро. Поэтому не жалеем средств. Так, а, исследование, я так понимаю, закончилось. Здесь у нас люди. Давайте-ка выводим всех. Отправляем еще за, тро за троечкой. Так, так, так, здесь все отлично пока, все пока сдерживаем. Так, ребятки, с какого направления сейчас к нам пойдут? Вот с этого направления надо усилиться, я думаю. Здесь мы ставим уже ракетную турель, уже, так сказать, без компромиссов начинаем воевать. Вот сюда вот ее ставим, все отлично. И садим сюда человечка. Ну что ж, сейчас нам, у нас будет жесткий, так сказать, дадим отпор. Так, надо подремонтировать по возможности, где видим разрушение. Так, вот наша турелька, да? Сейчас мы увидим ее в действии, я ее проапал до максимального уровня, вот эти толстячки сейчас должны лечь как нефиг делать. Так, что нам нужно еще проапать? С этой стороны, кстати, тоже идут, я бы, наверное, сюда тоже уже воткнул какую-нибудь турельку, а для этого надо пожертвовать какой-нибудь установкой, да, например, вот, этой, вот этим пунктом добычи, например, я пожертвовал, потому что здесь, возможно, будут сейчас очень сильно продавливать. Так, а у нас, как мы знаем, что один генератор способен питать всего лишь три а, пункта. Так, вот сюда вот ставим ракетную турель. Да, и сюда же, давайте отсюда выводим ребят. Вот сюда вот, да-да-да. Вот видите, как у нас все это дело работает. Очень хорошо, то есть а, турелька, она месит по площади. То есть в какой-то определенной области у нас просто гибнут враги. Это очень хорошо. Так, все, здесь мы поставили. Здесь должен быть вообще максимальный отпор. Так, развиваем, развиваем, не ждем. Здесь, смотрю, всех уже отбили. То есть, это благодаря тому, что у нас турелька, друзья. Турелька. Приехал еще подкрепление. Запрашиваем сразу же еще. Так. Давайте-ка, давайте-ка, ребятки. Не разбегаемся. Вот тут у нас натиск. Но я думаю, что мы тоже его там быстро отобьем. Так, так, так. Я вообще планирую вот этот один пункт оставить. В концове. Так, у нас шестая волна. Так, смотрим, откуда следующими побегут. Ну, тут у меня, видите, тоже уже турель стоит максимальная. И это очень Хорошо. Враги будут сливаться, и им будет очень больно. Нам главное без потерь, контролировать, чтобы отряды были немножечко позади. А в следующий раз, на следующую волну пока добываем. Следующая волна, когда будет, я эту штуку тоже уберу и поставлю третью турель, потому что будет уже достаточно серьезное сопротивление. Вот тут уже, смотрите, какое серьезное. Смотрите, сколько этих пузанов идет, они уже достаточно сильные. То есть у них только вот, ну, уровень опасности 2, то есть это очень уже достаточно серьезно для нас. Так, ну что ж, смотрим дальше. С этой стороны начинают давление. Точнее, уже планируется давление. Здесь мы сразу ставим ракетную турель. Вот такую вот, да. И сразу же к ней дополняем э, два пулеметных гнезда. То есть, одно будет здесь, а второе будет вот здесь. Все, так сразу же сюда ребятишек посадим, чтобы они не прохлаждались. А уже ждали. Так, э, проапаем это все дело. Так, я надеюсь, что тут у меня все в порядке, да. Ну да, то есть, тут у нас хорошо, потому что здесь укреплен э, вот этот рубеж. Очень даже неплохо. Так, турельку мы проапали, ракетную. Так, эти тоже проапаем, чтобы у нас тут ни одна, так сказать, мышка не пробежала. Так, что ж, еще у нас подкрепление прилетело. Что-то я разогнался, друзья. У меня прям подкрепление на подкрепление. Я запрашиваю и запрашиваю. Так, смотрим, куда бы нам выслать. Давайте вот сюда, ребятишек, отправим. Да-да-да. Так, ну что ж, здесь у нас контролируют, ребятки. Здесь у нас пока м -м, тишина и спокойствие. Я бы, наверное, пока убрал и поставил здесь пост. Ну, ладно. Ну, хотя можно, ребят, так сделать, да. Но я думаю, что сейчас скоро самые топовые. Ну, хотя давайте попробуем. Так, продадим. Ага, паразиты пошли, самые мощные. Так, здесь по максимуму развито. Так, так, так. А, ребятишки, я жду уже. Так, так, так. Здесь, у нас что? здесь тоже сейчас будет сильная волна. Но пока еще она там только намечается, зарождается И с этой стороны, да, тоже активировалась И скоро здесь тоже пойдут люди Так что ладно, я пока думаю, что мне ресурсов хватит Так, смотрим, что у нас здесь происходит Здесь у нас на подхвате, так сказать, еще стоит человечек один Но я бы сюда к нему еще бы отправил кого-нибудь Так, двое здесь стоят Да-да-да, с этой стороны Сейчас тоже будет волна Я вот не знаю, как это звучать. Здесь маленькая, смотрите, стрелочка и это говорит о том, что, наверное, какая-то будет хлипкая, да, волна Но здесь идут жердяи, которые уже третьего уровня, друзья, смотрите, паразиты То есть я не понимаю, вот как тут Здесь вроде широкие стрелки, да, как будто здесь волна будет вообще жесть Да, и я, наверное, сейчас все-таки сделаю то, что я хотел Я сношу вот это здание И здесь мы поставим, наверное, еще одну ракетную турель А может быть, да, лучше ракетную, чтобы там мясо просто было Вы Видите просто там, как много их идет Да, давайте апнем так, здесь пусть будут пулеметные гнезда, а здесь у нас будут ракетные гнезда. Так, здесь, в принципе, справились. Так, давайте вы двое сюда. У меня прибыло подкрепление. Да, тоже давайте сюда назначим. Парочку сюда, парочку сюда. Да, ребят, у меня очень много сейчас людей. С этой стороны ждем тоже подкрепления и не забываем про нее, да, то есть у нас здесь есть тоже такое вот направление, которое скоро тоже выдвинется на нас, на нас а для того, чтобы им было здесь сложнее мы поставим сюда турельку и все и будем наслаждаться, как здесь все у нас превращается в кашу, так, почему здесь нет человека до сих пор, а? Это очень большое упущение, друзья, так, не, так нельзя так нельзя, вот теперь пошла жара, вот теперь я понимаю, тут очень много ребят столпилось, давайте их направим вот сюда вот. так, здесь у нас нормально, все пока только у нас здесь пулеметные гнезда, но здесь, хотя давление тоже очень сильное, поэтому переправляем сюда, пере, перегруппируемся немножечко. Так, здесь развиваем. А, здесь еще развиваем, апаем. Так, нам нужен, по идее, сюда человечек. Нам нужен, по идее, сюда человечек. Так, сверху у нас что тут творится? Здесь полное мясо, короче, здесь вообще все в клочья рвется. Так, ребяток, отправляем сюда. Вот, а, здесь тоже уже все, что ли же? Что-то, ребят, я разогнался, если честно. Я думал, не будет гораздо все проще. Точнее, сложнее, а тут как-то просто даже прям. С этой стороны, смотрите, с этой стороны направление уже все. Да, то есть с этой стороны мы всех расформировываем. Хотя можно вот здесь поставить... Но я думаю, это уже ни к чему будет. То есть можно здесь поставить вот этот вот э, экстрактор, которым у нас будет добывать ресурсы. Вот, сюда поставим человечка. И все, ребят, ждем последнюю волну. Хотя с той стороны, смотрите, тоже натиск. Но благо то, что у нас здесь все на месте... Двоих отправляем на контроль. Да, вот отсюда, кстати, можно тоже, ребят, отправлять. Сейчас у нас две будут самые сильные волны. Вот сюда вот их отправляем поближе. Отсюда всех выселяем. Можно уже расформировать. Да, и отсюда мы всех вот сюда вот так. Сколько у нас тут? Пять человек? Сюда немножечко и сюда. Ну, я думаю, сейчас ребятки отобьются. Главное сейчас смотреть, чтобы моих не слили. Моих бойцов, чтобы нам выполнить задание, чтобы получить ачивку. Вот, что перк нам следующий дали. Вот такие вот, ребят, волны, то есть уже не нехилые. Вы видите этих новых монстров, да, какие они мощные, страшные, да, паразиты. То есть у них э, урод большой, здоровье много. Но я думаю, мои ребятки справятся. И плюс, смотрите, когда их взрывают, от них какие-то черви выползают. Вот у нас один боец апнулся, второй апнулся. И, и смотрите, как они меняют свое... Сразу же меняют цвет... Ну, тут хорошо, тут все сдержали, мы с этой стороны тоже сдержали Ну, вот так вот, собственно, все 11 волн Дра, друзья, мы выиграли этот бой Мы выиграли Было, конечно же, ну, я думал, что будет сложнее Просто я тут уже немножечко потренировался в эту игрулечку И достаточно неплохие результаты получаются Даже без дополнительных перков а Так, разрешите недолго вас отвлечь Я изучил так, ну, Это все можно будет потом почитать я надеюсь, что мы никого не потеряли. Да, и мы без потерь в постройках все это выполнили. Нам дали перк. Давайте посмотрим, что это за перк. 50, минус 50% ко времени исследования. Да, то есть это очень хорошо может пригодиться, если уж сильно вдруг сложные будут, а, вдруг сложные будут миссии. Ну что ж, а, следующая миссия. Я до нее доходил, но толком не играл. И пока что тактикой не владею, да, как надо здесь правильно. Давайте попробуем, на что у нас... На что нас хватит, да, и сможем ли мы здесь выставить так модуль на 100%. Ну, в общем, те же самые условия. А, как мы видим, у нас перков становится гораздо больше, мы можем любой из них поставить, только я не знаю, на сколько раз они действуют, на раз это или на несколько раз, не знаю. Ну, пока я попробую по хардкору, если вдруг не получится, ребят, по, будет поводом посмотреть следующую серию, где я уже конкретно постараюсь данную миссию зарешать. Ну что ж, давайте попробуем уже, сыграем. Так, смотрим наши стартовые данные. Командор, мы приближаемся к каньону. Из штабов Техцентр прислали чертежи нового оружия. А так как ресурсов тут э, ложкой ешь, <laughs> <ложка> ешь, <laughs> можно не жаться Су Существ в этот раз будет много, но я думаю, они кончатся раньше, чем наши пули. Так, ну что ж, продолжаем давайте. Начинаем, точнее. Начинаем, друзья. Как же тут красиво, да-да-да, так, сразу же запрашиваем э, группу поддержки, сразу же устанавливаем здесь генератор, прям вот тут вот в этом месте, это раз генератор, это дво... здесь будет два генератора, то есть максимально далеко или может даже поближе к базе сделаем его, да, чтобы далеко не бегать. Так, здесь у нас будет еще один генератор, здесь у нас еще один, так, отправляем человечка сюда. Здесь у нас будет место добычи Я думаю, что... Так, так, так Сразу три поставим да? На один мы точно направим Который у нас будет работать на улучшенном, так сказать, режиме Здесь я вот не знаю, как правильно сейчас распределить да? Сюда можно тоже человечка отправить В общем, пускай все работают, все добывают У меня осталось два человечка Вот мы их посадим в турели Вот сюда посадим сразу же одного вот сюда прям таки, чтобы у нас всю эту дырочку здесь заткнули и никто не проходил. Вот, то есть давай, родной, сюда засаживайся как следует и давай уже работай. Так, ну а мы здесь пока немножечко поапаем. У нас ресурсов, кстати, дохрена. Как мы видим, пока что хватает. Здесь можно еще один ресурс захватить. Но я думаю, нам и этого пока хватит. Здесь сразу же давайте ставим тоже пулеметное гнездо. Нам надо защ защитить нашего коллегу, который там пытается сделать полезные вещи Так, здесь мы апнем, пожалуй, до третьего Потому что я вижу, что здесь волна такая, нехилая И там за, не за этими упырями лезут еще более мощные упыри Так, я надеюсь, у нас вот этот человечек успеет, тут все это сделает Здесь тоже апнем до третьего Здесь мы попробуем сейчас все проапаем Чтобы у нас максимально быстрая была добыча так, у нас при, прибыла уже группа. Запрашиваем двоих человек. Так, сюда мы отправляем двух. Сюда мы отправляем одного. Но с третьей стороны пока у нас никто не идет. Так, запросили двоих, потому что у меня пока больше денежек нет, как видите. Здесь надо тоже бафнуть. Видите, тут сколько их много? а? Давайте-ка еще одну турель, наверное, поставим сейчас. Не будем ждать. Давайте, давайте. Тут их прям вообще капец как много. Здесь тоже идет нехилая такая толпа. Да, то есть тут реально их дохрена, друзья Нам надо быть очень аккуратными Так, у нас здесь человечек освободился Ставим сразу же еще одну турель Так, давайте-ка Садим сюда человечка Здесь у нас тоже человечек есть Апнем ее до другого уровня Так, тут у нас вроде не могут прорваться Это меня уже радует Так, строим наш исследовательский центр И куда мы его построим, я даже не знаю У меня вроде генераторов больше-то и нет А куда исследовательский центр-то можно воткнуть? Давайте, давайте здесь что ли попробуем его сделаем Тут у нас Тут у нас два всего гнезда пулеметных Но мы, ух ты Вы видите сколько их там прет Надо вот сюда еще направить людей Так, с этой стороны тоже кстати ожидается Давайте я туда отправлю Так, а в исследовательский центр то Кто пойдет? Давайте-ка ребятки Давайте, здесь я думаю мы сдержим сейчас как-нибудь Здесь у нас нормальные стоят гнезда то пулеметные Так, пока у нас ребятки Прибывают, добыча идет Полным ходом надо бы апнуть это все дело, да-да-да, так-так-так, не ждем Так, здесь мы нормально отбиваемся, здесь ждем волну, здесь уже более серьезные ребята Так, пулемет срочно проапать, нельзя нам это так дело оставлять просто Так, здесь мы развиваем ракетную установку, обязательно в порядке Так, здесь мы отправляем опять за двумя, не успеваем мы накопить на троих ну, просто достаточно динамично все так. Выводим сразу же войска, они нам пригодятся. Это направление пока... Ох ты, зажглось, друзья. У нас третье направление. Сейчас мы будем его, конечно же, тоже усиливать. А тут, смотрите, сколько здесь валит их, а. Это просто капец. Я, наверное, здесь третье сейчас пулеметное гнездо поставлю. Иначе у нас тут просто жесть. Что происходит? Да, то есть тут реально дохрена их. Вот эту пачку, чтобы размотать. Ну, достаточно, думаю, вот этого будет. То, что я сейчас сделал. Все. Тут пока никого, затише. Давайте вот сюда отправляем. Нам главное не пропустить эту толпу. Да, смотрите, что творят, а. Смотрите, что творят, ребятки. Смотрите, что творится. А ну-ка, давайте, стойте-ка. А? Тихо, тихо, тихо. Нельзя нам терпеть потери. Нельзя нам потери. Потери нам не нужны. Так, давайте, выдвигаемся. Выдвигаемся. Здесь пока тихо. Здесь пока тихо. Исследование завершено. И давайте-ка, да, это ракетная установка, крутяк. Самое вовремя прям сделали. Давайте, друзья, в ракетную установочку. Сейчас мы здесь будем месить с этой стороны. Так, здесь пока у нас направление э, пока что спят, да? Так, здесь мы больше ничего не сможем поставить. Я, наверное, думаю, что вот тут нам лучше продать и поставить. Ну, пока не буду ничего ставить, потом поставлю. Так, здесь у нас все пока спокойно. Здесь у нас улучшаем. Так, прибыли у нас подкрепления. За тремя сразу же отправляем. Так, вот тут давайте усиливаем. Я думаю, что сейчас здесь будет жарко. Здесь сейчас будет очень жарко. Так, вот сюда ставим и сюда ставим. Так, давайте, ребятки, пошли, пошли, пошли. Пока у нас в других направлений вроде спокойно все. Так, здесь мы развиваем лазер. Лазер тоже пригодится. С этой стороны, смотрите, активировалось. Так, что мы делаем? Как нам быть-то, а? Как нам быть? Давайте-ка мы отсюда выводим. Нет, пускай здесь... А хотя... Ладно, давайте направляем сюда парочку. Так, так, так, так, так. Тут ни в коем случае нельзя это так просто оставлять. Улучшаем, улучшаем. Тут смотрите какой натиск идет. Охренеть. Чуть не проворонил фишку Так, здесь, да, друзья, давайте-ка займемся а, Я не знаю, у нас, наверное, не успеет это все восстановиться Поэтому здесь ставим ракетную установочку Вот сюда вот прям такие, давайте И надо ее тоже успеть проапать до максимального уровня Я бы здесь, пока у нас тут все тихо и спокойно Вот это бы дело все продал И поставил бы а, вот такой вот добытчик Да-да-да, нам ресурсы будут нужны Так, там у нас справилось, в принципе, все Здесь я про, проапгрейжу пока что, да? Это будет лучше всего. Так, так, так. Ну что ж, смотрим. Я надеюсь, здесь мы сейчас справимся. Я, по крайней мере, попробую туда направить все свои существующие войска, какие тут только есть. Так, так, так, исследование завершено. У меня лазерную установку сделали. Так, ладно, я сейчас пока ее не буду ставить. А хотя, давайте-ка попробую. Если я сейчас здесь все это разрушу и поставлю лазерную установку. Так, поставим сюда людей. Давай, давай, давай, родной. Так, лазерная установка. Смотрим, что у нас может сделать. Давайте, ребятки, ни в коем случае не надо. Здесь, нужно, здесь нам нужно больше народу. Отправляем. Так, давайте, главное без потерь. Смотрите, что творится. Вот это я понимаю, вот это уже по-нашему. Вот это хорошо работает установочка. Так, если я разрушу этот центр, он он ведь, он, я не знаю, он будет, нет, как-то влиять на исследуем, исследуемые ресурсы. Я же уже, в принципе, все исследовал. Давайте-ка я его сейчас продам. Да, то есть я его продал а, Лазерную установку можно еще развить Так, у нас с этой стороны, смотрите, друзья Так, развиваем Так, тут на максимуме стоит Все тут на максимуме у нас Вот я бы сейчас дальний, кстати, поразвивал бы еще Так, я запросил ребятишек Ребятишек я жду Шестая волна, у нас их всего 9 Отсюда ждем гостей Так, здесь у нас пока все тихо и спокойно Так, почему у нас здесь э, восклицательный знак? Почему у нас здесь восклицательный знак? Я не пойму Или это что у нас тут такое? Почему, ребят, у нас восклицательный знак здесь? А, что это говорит? Ладно, давайте, не будем отвлекаться, что-то немножко не пойму. Так, тут у нас, смотрите, какое мясо. Тут, вот, смотрите, что творится. Тут их прям капец как много. Тут я, я бы поставил тоже какую-нибудь установочку. А, это обычно сигнализирует о том, что у нас разрушают здания потихоньку. Так, тут мы отбились, да Вместо одной пулеметной турели Блин, зря я так сделал Я поставлю здесь Так, главное сейчас не проворонить Лазерную установку, вот сюда вот прям Так, здесь уже атака Здесь, ребят, тоже атака Я здесь убираю вот этот пункт Здесь ставлю лазерную установку Надеюсь, нам этого будет достаточно Так, улучшаем ее Заводим сюда человечка Улучшаем Так, здесь у нас покоцали Хотя я не пойму, почему здесь красным горит. Вроде ее не покоцали даже, и отремонтировать-то ее нельзя. Ну да ладно. Так, там у нас спокойно все. Новый противник, бегун. Бегунов, кстати, надо сейчас фиксировать. Вот они сейчас побегут, они уже идут. Так, а, про, по максимуму все это исследовали. Так, здесь тоже надо по максимуму. Вот видите, как хорошо она, кстати, действует на бегунов Лазерная установка. Она их просто сжаривает. Так, с той стороны тоже готовится враги. Так, здесь мы по максимуму. Да, друзья, надо контролировать все, успевать. А, так, так, так, смотрим. Нам главное не подпустить к базе никаких бегунов. Так, давайте, ребятки, вы вот сюда пойдете. Нам здесь нужен человечек один, как минимум. Так, ну что ж, а мы здесь. Вы сейчас тоже давайте сюда. Здесь надо контролировать всех бегунов. Тут, в принципе, неплохо справляется. Я вот думаю, сейчас мы вот тут поставим кое-что другое. Да, да, да, давайте быстренько прям перегруппируемся. Я надеюсь, у нас получится это все развить. Да, да, да, давайте-ка разовьем. Давайте, разовьем, друзья. Э -э -э вот этих бегунов мы срочно убиваем. Да, да, да. Бегунов, бегунов, бегунов. Так, так, так, главное не пропустить бегунов, блин. Все, ракетную установку поставили. Здесь у нас что? Здесь у нас, а здесь у нас маловато как-то, да. Так, у нас здесь пулеметной турели не хватает. Так, давайте-ка посадим сюда человечка. Ракетная установка есть, а вот пулеметной нет, к сожалению. Так, что у нас здесь с этой стороны? Здесь все есть. Так. Я надеюсь, не проник у нас никто. Так, вот оттуда сейчас тоже будет а, на, по тому направлению. Видите, у нас атака сейчас тоже будет. Так, здесь что у нас происходит? Тут я не пойму, почему восклицательный знак горит. Это, скорее всего, какой-то баг. Так, вот с этой стороны мы уже выполнили Все. Выводим отсюда людей Выводим людей, вот сюда переводим, друзья Так, там у нас бегуны пошли Я думаю, что сейчас там будет очень жестко Давайте переводим сюда силы С той стороны тоже Ох, как там много их, а Давайте-ка сюда, ребятки Так, сюда, вот тут у меня как раз подо подоспел экипаж Все, здесь контролируем Тут их очень много идет Так, так, так, аккуратнее Аккуратнее, я бы сейчас еще вывел, знаете, откуда людей Чтобы у нас по максимуму был контроль а то это, смотрите, какая вообще хаосная волна. Смотрите, нам главное сейчас тут контролировать, чтобы у нас не успели раз разрушить наши здания. Так, так, так. Главное, чтобы не завалили никого. Это тоже очень важно. Так, так, так, здесь вроде пока контролируется все. Отойдем немножко подальше. Так, тут у нас что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой, как здесь тоже больно, а так отремонтировать но здесь не так сильно больно я думаю что похоже я уже кого-то потерял до да? всех за всеми не не это не посмотришь так что тут такое прорыв блин это прорыв был это прорыв друзья нет нет нет нет нет зомби прорывается к нашему к нашему главному зданию ах ты охренеть а я не сдержал что ли? гасим гасим гасим их, гасим гасим нельзя чтобы они проникли Что творят, а? Вы смотрите, что творится? Я в шоке. Также все хорошо было. Блин, подмога, подмога, черт возьми, нашу базу рушат, черт возьми, нет, друзья, капец. Я просто думал, что я контролирую, а они все равно прорвались. Ну ладненько, ребятки, вот такой был. Незатейливый бой у нас Ну что ж, жду ваших комментариев На этот счет, ребятки И, конечно же, постараюсь по возможности Теперь уже снимать прохождение по данной игре Потому что вижу, что она вам зашла Ну что ж, играйте только в самые лучшие игры И приятного геймплея всем